Ну что ж, друзья, поиграв немножко в доту Underlords, я пришел к такому выводу, что надо бы уже потихонечку начинать пилить какие-то гайды, для того, чтобы у меня это все Дело было зафиксировано, ребятки И вам пришло понимание Какие же билды сейчас тащит И на чем можно играть В доту Underlords Ну что ж, давайте, ребятки, начнем Первый в обзор попадает у меня такая, наверное Самая популярная колода с рыцарями Или сборка, как ее вам Удобнее называйте сами, ребятки Как вам удобнее, то есть сборка Основывается на рыцарях И начнем мы, пожалуй, собирать ее С дроу-стражницы, да, то есть у нас она дает в процессе баф к бессердечным, а потому ее я по приоритету сейчас взял, потому что больше нечего было взять. Так и значит из шмота берем мы кольчужный доспех, потому что он будет гораздо ценнее всего, что у нас здесь есть на данный момент. Потому что 10, 10 пунктов брони это, можно сказать, имбалансно для начального старта. Ну что ж, продолжаем дальше. Что у нас тут попадает? Наверное, дровку мы немножечко усилим. И давайте подумаем, кого же нам еще тут можно взять. Да, то есть тактика рыцарей основывается на том, что они очень сильно бафуют друг друга, находясь именно в близости друг от друга. То есть нужно их расставлять соответствующим образом. Но ну, а пока у меня ничего не собирается, и я поэтому беру часовщика и от него уже начнем потихонечку. Играть Так, ну что ж, смотрим, что у нас будет происходить сейчас дальше. Какие же мне фигурки будут выпадать. Да, ребят, от этого зависит наше будущее. Надо, ребятки, смотреть, что нам выпадает и собирать, что нам необходимо. Да, то есть нам пригодится сборка как мелких существ, так и высшего тира. Так, ну что ж, здесь мы возьмем, значит, из того, что нам выпало, наверное. Ну что нам остается выбрать? Так, это для друидов. Маску безумия, наверное, я возьму. Да, и лучше, наверное, ее дать дровке. Потому что у нее и так пассивный идет талант Да, я это сделаю непременно, но чуточку попозже Сейчас пока пускай на, на часовщике а, Потому что он у нас в роли танчищего юнита Так, подошел, значит, нам а, всадник рыцарь а, Тоже он тролль является троллем И в процессе это будет основа для создания а, бафа на троллей Поэтому ставим, ребятки, а, вот таким вот образом наших существ Ну и продолжаем драться с крипами да, ребятки, раунды здесь у нас не маленькие получаются, а, как минимум минут по 40, это точно. Потому, ребятки, приготовьте сразу себе что-нибудь попить, чаечку каком-нибудь налейте с печеньками и приятного просмотра. Потому что играть будем а, минут так 40, наверное, не меньше. Ну что ж, продолжаем, значит, пока мы крипов затаскиваем, естественно, еще бы мы их не, не затаскивали, вообще грех, грош цена нам была бы э, в этой игре. Так, ну что ж, вот он наш, наш подош, под, нам подошел как раз наш самый главный баф на рыцаре, это век благородства. То есть берем его, чтобы у нас у рыцарей резисты были еще сильнее, то есть когда они будут находиться а, в близости друг от, друг от друга. Так, ну что ж, и еще одна основа нам подходит, я смотрю, это рыцарь хаоса. И всадники, это просто великолепно, друзья, сейчас нам везет, главное, ребятки, тоже посмотреть по всем пробежаться, никто ли больше, кроме вас, не, собер... не собирает рыцарей, и тогда будет вам счастье, тогда рыцарей быстрее получится собрать, потому что, потому что шанс их выпадения будет гораздо больше, да, вот даем мы, значит, дровки а, нашу шмотку на усиление скорости атаки и ставим, наверное, куда-нибудь, поставим ее, ребят, подальше потом, ну хотя она должна быть ближе к нашим а, союзникам, потому что она дает скорость атаки в радиусе одной клеточки, и это очень полезный баф, здесь, может быть, мы сейчас даже не затащим, но не надо, ребятки, бояться еще раз поражения, потому что поражение нам, поражение тоже, ребят, будут, готовьтесь. Как таким поворотом событий Ничего страшного, ребятки Немножко дамага нам нанесли Немножечко нам дали в лицо Не стоит расстраиваться, продолжаем дальше Так, смотрим, значит Что нам еще сейчас предоставит наш великий рандом Ну, рандом, я смотрю Нам сейчас ничего интересного не предоставил А потому нам остается только выжидать Да, нам тут предлагают поставить еще одного Юнита на стол Наверное, я поставлю кого-нибудь покрепче Или джиггернаут, или часовщик Кого же мне поставить, черт побери кто у нас покрепче, Джиггернаут или Часовщик? Или вообще никого не ставить. Время поджимает. Надо уже ставить. Ладно, пускай это будет часовщик. Все-таки парень нормальный по прочности. Хотя надо было Джаггера, потому что Джаггер лучше дамажит а в АОЕ. Ну, ладненько. Все, ребят, смотрим, как у нас теперь изменится игра. Играем теперь уже 4 на 4. Сейчас уже у каждого игрока минимум по 4 фигурки. У кого-то даже на 5, кто успел а, вышел в уровень. Я пока не собираюсь выходить в уровень. Я, ребят, пока коплю деньги, несмотря на то, что я сливаюсь. У меня уже есть ключевые фигуры. Это рыцарь хаоса и значит наш наездник, да, всадник троль всадник или как он правильно там называется, посмотрите ребятки, это вот эта вот летучая мышь с крылышками, да, летучий всадник он вроде как называется, ну что ж продолжаем ребятки смотреть и собирать, не забывайте пробегаться по вашим Соперником и смотреть кто что собирает И так нам подходит дровка второго уровня Замечательно, еще луна подходит Просто ребятки великолепно Луна у нас а, один из самых топ а, Значит дп, ДПСеров, дама, дамагеров Которые а у нас есть именно в сборке рыцарей. Потому ее имеет смысл прокачать а, до тира 3. И начинать это... Чем раньше, ребятки, тем лучше. Начинать ее прокачивать. Ну все, я думаю, нам сейчас часовщик уже не понадобится. У меня уже картина вырисовывается на рыцаре, И давайте смотрим, как сейчас игра наша зайдет. Еще бы апнуть о рыцаре хаоса в тир 2. Вообще было бы круто. Точнее не в тир 2, а до второго уровня. Так, ну что ж, отлично, уже гораздо лучше, 2-2 справляются, кто у нас по ДПС у максимальный, видите, летучий всадник сейчас дамажит как надо, то есть сейчас пока что он э, выходит в топ по урону, ну что ж, дальше продолжаем, да, давайте дровку куда-нибудь поближе, поплотнее надо всех поставить, ребят, как-то бы, ну, допустим, пускай так, хотя можно было летучего всадника с краешку поставить, Потому что у него больше ХП, и он дольше может держать на себе удар. Ну что ж, ладненько, смотрим. А, пока что у нас бафа на золото нет максимального. Вот так летучий всадник еще не подходит. Естественно, мы его забираем. Ну а больше, собственно, забрать здесь нечего. Разве что, может быть, можно было крутануться. Но ладненько, я пока тоже выдержку небольшую сделаю. Крутиться не буду. Подожду и продолжаем. Смотрим, что нас дальше ждет. Ну, ладненько, попытаюсь еще вот так расставить, но это, я думаю, смысла никакого не имеет. Так, смотрим, значит, нас ждет а, игрок с пятью, значит, персонажами на доске. И смотрим сзади, сзади значит, у нас подошел Сикер, который пытается вырезать мне а, задницы, и у него это очень хорошо получается. Да, очень много вторых у него было у этого у этого, значит, соперника. И поэтому мы слились немножечко. Ничего страшного, друзья. Абсолютно ничего страшного. Идем, значит, есть, ребятки, бонус, когда мы выигрываем несколько битв подряд, плюс там один, плюс два, плюс три дают а, золотых. А есть, ребятки, такой же бонус, когда мы проигрываем, то есть обратный. Поэтому, ребятки, не стоит расстраиваться в этом плане. Обратный бонус а, тоже нам дают. И если мы больше проигрываем, то мы также... Получаем больше за это денег Так, еще у нас приходит летучий всадник И рыцарь хаоса Да, почти что, ребятки, собрали Но я думаю, мы соберем все-таки Рыцарь хаоса, кстати, тоже Одна из таких фигур рыцарь хаоса Которую нужно вводить в то, именно в третий, в третий уровень Да-да-да, то есть в тройку его нужно гнать И гнать нужно тоже чем раньше, тем лучше Так, ну что ж, смотрим, что у нас дальше будет так, значит, следующий игрок, у него 4 персонажа, он еще видно, что не поднял свой уровень Наверное, на проигрышах пытается заработать бабки Я так понимаю, шансов у него здесь вообще никаких нет ну, да, то есть, про что я говорил, то есть, можно именно на, проигрыш, на проигрышных ситуациях вначале зарабатывать бабки А потом, естественно, ближе к финалу уже сливать все, находить подходящих существ Так, ну что ж, смотрим, у кого, у кого что собирается, кто что собирает Сейчас быстренько пробежимся и продолжим. Так, так, так. Маловато мне золото дает, а, надо экономить. Ага, тут у нас подходит еще один летучий всадник. Забираем его, естественно. Да, то есть, и можно на доску еще одного персонажа поставить. Так, кого же мы поставим? Наверное, тролля чернокнижника нам а, надо будет взять, потом сборочка получится очень неплохая. И, и это еще хорошо тем, что мы а, бафнем а, в одно время еще и троллей, потому что у нас летучий всадник он еще является и троллем. А, наверное, знахарь, наверное, надо было все-таки взять по-хорошему, но я почему-то этого пока не сделал. Не знаю почему. Да, ребятки, играл я э, отдельно от озвучки, поэтому ничего здесь удивительного нет. Просто-напросто сейчас я понимаю, что я Должен был взять просто этого тролля, потому что он дает баф на чернокнижников. И неплохой такой контроль оказывает в том плане, что он оглушает немножечко наших врагов. Но все равно мы вывозим. Пока что, пока что наши, наши, значит, летучие всадники Луна справляются. Танки держат неплохо тогда первую линию. Осталось только апнуть первую линию. Во второй ранг, во второй не ранг. А на второй уровень, на вторую звездочку получить. Да, и будет вообще замечательно. Так, в данный, значит. Значит, пачки у нас никого не предлагает, Так, значит, смотрим, что у нас, что можно дальше сделать. Сейчас на скрипы, бой с скрипами. Естественно, мы его переживем, потому что танки у меня достаточно сильны. Ну и задние ряды тоже достаточно сильны, особенно по дамагу. Поэтому тут нам сложности никаких не составит разобраться с скрипами. Все отлично, осталось только найти какую-нибудь подходящую шмотку, да, для наших с вами персонажей, для наших героев. Ну что ж, вот, да, ребятки с рыцарями, уже колода у нас собирается, да, тут ничего нам хорошего не дают, разве что кроме чародейских сапог, закаленные битвы и клыки-когти нам не нужны сейчас вообще никак, поэтому возьмем, скорее всего, мы чародейские сапожки не поставим. Их кому-нибудь. Да, ребят, если честно, то я в данной игре не силен, потому что я, можно сказать, новичок, но просто очень сильно сейчас задрочу. Поэтому, если вдруг какие-то э, возникают ситуации, которые я опустил, непременно мне об этом сообщайте в комментариях. Я с удовольствием почитаю и возьму для себя на заметку. Потому что очень, я понимаю, что очень много моментов важных могу упустить, могу неправильно называть своими именами всех героев, которые здесь есть. А герой у нас из Доты 2, как, наверное, вы знаете. Могу неправильно распределять шмотки и подобных случаев, ребятки, может быть, дохрена. Поэтому пишите, ребят, в комментариях, поправляйте. Если где-то что-то я упустил в процессе, постараюсь все это дело переснять и, зафи... и зафиксировать, да, то есть отметить как-то. Ну что ж, смотрим, как у нас происходят боевочки. Вроде как справляемся, да, то есть против нас сейчас, значит, был соперник не самый топовый, но, тем не менее, мы с ним справились. То есть топ-3 он был у нас... В, нашем, в нашей, значит, мете И мы с ним справились, я смотрю Ну, с натягом, конечно же, но справились Ну, у меня, видите, и бафов пока еще не хватает Даже от рыцарей, вот сейчас ободончика поставлю И я думаю, будет гораздо лучше Вместо одного, значит, рыцаря Хаоса Так, значит, смотрим дальше, кого он может собрать К сожалению, здесь никого нет Выходим пока что в бонус по денежкам а пока я не буду тратить денежки. Можно было, в принципе, паджи взять, да, на всякий пожарный. Он, да, думаю, нам пригодится в процессе для бонуса на бессердечных. Вот, и... И, наверное, пока что больше брать никого я не буду. Ожидаем, друзья, ожидаем боевочки. Так, ну что ж, держимся специально в уголке. Неплохо было бы поставить, значит, дроу-стражницу посередине рыцаря. Но я боюсь, что мы нарушим тем самым баф, который рыцари дают сами себе, когда стоят рядышком. Потому дровка у нас стоит максимально сзади и апает. Она именно стрелковых юнитов, которые... А именно вот, в частности, это у нас Луна и Бетрайдер или Летучий Всадник. Да, ребят, справляемся потихонечку. Даже справились с Медузой, друзья. Это очень-очень круто, потому что Медуза у нас один из самых а, топовых хантов, который, естественно, хорошо играет в сборке на хантов. А мы, ребятки, справились. Нам просто сейчас, можно сказать, очень сильно повезло. Так, смотрим, что нам дают дальше. А нам тут ровным счетом не дают совершенно ничего, потому копим денежки. И сейчас мы эти денежки будем э, вкладывать. Значит, скорее всего, я, наверное, э, сделаю повышение на уровень. Ну или сейчас посмотрим. Может быть, даже прокучу, прокручу, чтобы апнуть моих существ. Так, ладненько, пока предпочту сэкономить, никуда я тратить пока не стану, я вижу, что мы пока справляемся, двоечка у меня есть, ну, единственный минус у меня это танчащие юниты, которые спереди стоят, быстро разваливаются, они даже бафы не успевают друг другу накинуть, особенно Абадон его слили, он сейчас даже не успел накинуть свою способность кому-нибудь, да, на уменьшение дамага, значит, и в итоге мы... Мы в итоге не очень-то хорошо и сыграли, на самом деле нас, к сожалению, слили. Но ничего страшного, друзья, пока что копим, копим денежки. Я смотрю, мы накопили, сейчас мы начнем, ребятки, собирать уже существ более серьезного уровня. У меня много, ребят, однерок, смотрите, вот, отлично, подошел нам рыцарь хаоса. И теперь трепещите враги, что называется, теперь... Будет очень хороший дамаг у меня у первой линии в том числе И да, наверное, сейчас крутанемся разочек и поставим еще одного персонажа на поле а, Пускай это будет, а, значит, Патч, который... Э, ну, хотя у нас и так бонус есть на бессердечных Можно было лучше второго, а, второго значит, Бетрайдера поставить, да И было бы, мне кажется, гораздо эффективнее Но что-то я здесь немножко, друзья, затупил Простите меня, пожалуйста, за такую оплошность И я думаю, в процессе мы справимся Видите, как быстро нас, наш падж слился Даже не успел, а, как следует, подомажить. А дамаг у у нас не самый лучший Да, ребят, это была ошибка, которая может стоить мне победы И, ну да, я смотрю, хорошо справляемся Хорошо, что я своего рыцаря хаоса успел апнуть до этого момента Пока что, ребятки, ведем ведем ранг а, у меня здесь а, не самый первый и не самый последний а... Ранг у меня здесь, можно сказать, более-менее среднего уровня. И потому бои у нас с игроками становятся уже испытанием целым. Поэтому, ребятки, все здесь сейчас по все по хардкору. Не биг босс, правда, но, тем не менее, ребят, на том ранге, на котором я играю сейчас, достаточно сложный уровень боев. И достаточно грамотные уже попадаются противники. Так, ну что ж, а, значит, смотрим, что нам можно выбрать дальше. Из этой пачки ничего выбрать, к сожалению, нельзя, Потому что все эти герои идут совершенно для других сборок Так что мы, наверное, сейчас будем выходить в уровень существ Подождем немножечко И я думаю, что сейчас... Ну, с волками мы точно справимся Потому что у меня очень достаточно много сильных танков Хотя у меня уже сильных много двоек Потому мы точно с ними справимся Да, эти волки у нас в первую очередь являются убийцами Которые путем телепортации прыгают на самого крайнего игрока, потому когда мы воюем с ними, лучше, ребят, когда у вас стоят сзади юниты, типа магов, их ставить куда-нибудь на переднюю линию, именно когда у вас 15-й раунд, и тогда будет гораздо проще выживать. У вас, грубо говоря, просто эти волки по умолчанию сразу же накинутся на ваших каких-то танков, и тогда вы легче пройдете этих волков. Но это такой мини-совет на всякий пожарный, если вдруг будете Играть, так, ну что ж, мы значит дальше продолжаем, э, смотрим, что нам дают, какой-то хреновый шмот, кроме вот маски безумия, разве что Я, наверное, опять ее заберу, потому что ткань призыва нам тут не нужна, в основном надруликов, и первые, э, первый перк тоже в основном надруликов Поэтому, ребят, еще раз берем маску безумия, безумия, и, наверное, можно ее поставить на луну Так, рыцарь всезнания подошел, это еще один из колоды рыцарей Будем его тоже прокачивать немножечко. Вместо пуджа, наверное, я сейчас поставлю его. Хотя, ничего особо ни, у нас не поменяется. И там баф убрали, и здесь баф по максимуму не добавили. Но еще остается одного рыцаря взять. Самого крутого это мы ждем, ребятки, сейчас рыцаря дракона, который и замкнет нашу пачку рыцарей, а там будем добирать хвосты, так сказать. Ну что ж, смотрим, что нам можно еще. Надо было прокрутиться еще разочкой выставить еще одно существо на стол. Было бы больше шансов. Иногда просто не успеваю этого сделать. Сделать, да, ребят, и это нам сейчас может реально а, сыграть с нами злую шутку, вот эти вот мои а, выходки. Так, ну что ж, я смотрю, справляются мои рыцари, замечательно, ободончика надо апнуть. И так, смотрим, что у нас, кто тут еще что собирает. Здесь, значит, у нас друиды-дикари, а, здесь, значит, у нас, а, это, значит, так, смотрим, что можно сейчас здесь поменять поменять, поменять, поменять, так, ну, пускай, в принципе, так все и остается, дровка у нас тут всех апает на скорость атаки, да-да-да, и луну в том числе, но вот на луну, так-так-так, кто у нас тут под, по дамагу топ-4 циркауса, а потом дро... дроу стражница и луна на третьем месте, или всадник на четвертом, и так далее, так, что у нас тут предлагают нам взять, что-то я уже много денег накопил, мне бы сейчас желательно или прокрутиться в уровень, да, как следует, или... Так, давайте немножко переставим существ как-нибудь вот так. Пускай наш пуч где-нибудь стоит спереди и берет на себя первоначальный удар, а потом уже включатся мои, э, мои сильные э, танки. Так, ну что ж, смотрим, что у нас сейчас здесь получится. Так, какую-то шмотку я забыл, все-таки маску надо уже куда-то распределить, я бы ее все-таки дроу стражницы, дал, потому что у нее тоже идет пассивка, а на пассивку это значит маска не, не действует и только лишь усиляет а, хорошим образом. Да, нормально, ребят, справляемся, а, против игрока сейчас мы играли, ну он, можно сказать, самый последний в списке нашей меты, но мы его очень легко прошли. И это очень хорошо. Вот масочку бы поставить лучше дроу-стражницы, но здесь я немножечко, как видите, туплю, ребятки, очень-очень сильно. Так, ну что ж, вот вместо тоже пуджана я бы, наверное, лучше выставил всадника нашего, потому что от него гораздо было бы больше пользы. Так, значит, смотрим. Да, давайте масочку дадим все-таки дровки. я наконец-таки уже допер. А, и смотрим... Так, сапожки, значит, отдадим нашему паладинчику. И да, ребят, пришел рыцарь дракона, естественно. Пуджа отправляем на скамейку запасных и бафаем рыцарей, и бафаем людей. И все, ребятки, у нас получается очень уже плотная пачечка и... Сейчас противнику будет гораздо сложнее нас расшатать. Вот так, ребят, примерно собирается пачка рыцарей. Главное, чтобы вам все фигуры зашли. И главное, чтобы потом можно было их прокачать. Так, немножечко остается нам до уровня существ. Да, мы пока что идем а, а, в нормальном, так сказать, темпе по уровню существ. У нас 7. Больше ни у кого, я вижу, а, нет. Тоже у всех только по 7. Смотрим, тут друиды-дикари, значит, у нас у одного типа. Дальше смотрим, значит, тоже... Рыцари бессердечно, ну это да, это у меня. Так, значит, смотрим. Наши рыцари, в принципе, я смотрю, справляются против игрока, опять-таки не самого топового в нашей мете, но тем не менее проходим его достаточно легко. Да, остается теперь только апнуть наши однерки. Это Луна, у нас еще не апнута. Это Рыцарь Дракона, конечно же, но и абаддон. То есть вот этих вот существ надо апать по приоритету. Так, смотрим, значит... Так, бессердечных баф есть, 19 раунд, друзья, у нас никого из этой пачки мы взять не сможем, и, наверное, я сейчас пойду все-таки в уровень по-хорошему, чтобы поставить еще какое-нибудь существо. Да, давайте пойдем в уровень все-таки, и, наверное, я сейчас прокручусь и посмотрю, что можно взять. Еще предлагают мне взять дровку. Я, наверное, заберу обе и будем надеяться на то, что она у нас соберется целиком полностью. Опять я, значит, немножко здесь не так, как надо действую, ставлю рыцарь хаоса. Ну, в принципе, нормально, что бэтрайдер, что рыцарь хаоса здесь бы идеально подошли. Быстро его сливает, но там очень сильный дамаг. Так, смотрим, значит, против кого мы играем. Вроде у нас все пока получается получается ребятки то есть по моему мы играем против топа 1 и даже неплохо так его раздамажили Хотя я могу ошибаться, друзья Да, ребят, вот так вот играют рыцари Главное держать их всегда плотной пачкой Я бы, наверное, как-то здесь немножечко перетасовал их Поставил луну, к примеру, вместо дровки А дровку поставил вообще на задний план чтобы она бафала чисто задних дальнобойных юнитов Отлично, луна пришла, друзья Это просто великолепно П Паджи тоже забираем и смотрим, что у нас м, еще будет дальше. Смотрим, давайте, ребят, попробуем выйти в уровень. Максимально возможно И оставляем, естественно, баф на денежки Так, ну что ж, давайте попробуем Немножко переставимся Зря я, конечно, так делаю На первое место ставлю слабых существ На первое место надо ставить существ поплотнее Попрочнее, типа вот рыцарь хаоса сбоку Ну, да, в специфичной ситуации Он будет принимать на себя Определенный урон весь, да то есть Но надо все-таки слабых существ Стараться закрывать Если есть более сильные существа На задние ряды так, ну ладненько, пусть, пускай пока такая будет расстановочка, ничего страшного в этом я не вижу. Смотрим, что можно отсюда взять? Опять что ли маску? а Опять нам тут дают странные какие-то вещи. Не милосердие, наверное, возьмем, чтобы у нас а, больше засчитался баф на бессердечных, потому что это очень сильно хорошо будет резать броньку нашему сопернику. Так, ну что ж, смотрим, что нам здесь можно взять. А, вижу, что здесь нам взять нечего совершенно. И мы сейчас, наверное, будем выходить тогда искать... Лучших существ Давайте посмотрим Или в уровень давайте поднимемся Да, давайте лучше в уровень, потому что нам количество Тоже важно У меня сейчас, да, недостаточно двоих, Но я все-таки надеюсь, что я их Со временем наберу так, смотрим, значит, кто у нас. Это у нас третий э, топ-3, значит, игрок в нашей сегодняшней мете. И это у нас, по-моему, какие-то друиды. Друиды, значит, чернокнижники и плюс неуловимые, плюс немножко рыцарей. Ну, мы, смотрю, достаточно легко их проходим. Ну, как легко? Почти что легко. Да, то есть они хорошо держатся за счет своего отхила, за счет вызова существ. Но все равно мы их проходим Я бы не сказал, что так слишком напряжно и сложно Да, то есть мы их, грубо говоря, пере, а, обошли а, по всему Да, это благодаря тому, что у меня, ребятки, 6 рыцарей сейчас И они очень сильно друг друга а, сейчас бафают Так, ну что ж, смотрим, что дальше Сейчас мы должны выйти в уровень на, на этом раунде Да, то есть у нас уже, получается, какой уровень Сейчас у меня а, идет... А, 8 существ, и мы выходим сейчас в 9 уровень, хотя, да, то есть взять тут мне больше нечего, и давайте сейчас попробуем прокрутимся, так, у нас, значит, смотрите, 4 бонус на бессердечных, это минус, э, минус 10 к броньке э, нашему сопернику, и давайте попробуем прокрутимся, нет, немножко не хватает, немножечко не хватило, да, то есть, ладненько, раз у нас появился один слот, Заменим-ка мы и поставим Видно. вот так вот, значит, нашего вейпера. Хотя вейпера надо было назад вообще спрятать куда-нибудь. Он все равно у нас телепортируется к самому дальнему игроку. Ну что ж, смотрим, как у нас получается. Там вейпера убили уже, вайпера. И наши теперь э, передние ряды пытаются здесь что-то зарешать. Да, вроде как у них это неплохо получается. Отлично. Просто великолепно. Просто великолепно против дикарей и неуловимых мы сейчас бились. В принципе, рыцари против этой пачки стоят достаточно легко. Так, ну что ж, смотрим тем временем, значит, кого нам можно еще подсобрать. Я бы сейчас еще апнул троллей и выбрал бы какого-нибудь в идеале тролля-воина или хотя бы тролля-знахаря, чтобы у нас э, был баф на скорость атаки у троллей. И было бы вообще нам просто охренительно Смотрим, кто у нас подходит Шаман Теней подходит из тролей. Абадон также подходит Наверное, мы в первую очередь возьмем, конечно же, Абадона Ну, а про Шамана мы пока что хрен бы с ним подумаем Да, выходим, ребят, еще в уровень И поставим сейчас кого-нибудь Давайте еще одного, наверное, Бэтрайдера поставим тогда так, или здесь что-то поменяем. Нет, давайте все-таки поставим нашего рыцаря хаоса. Но я все-таки, наверное, бэтрайдера здесь не вижу, да. Сейчас-то мне его видно, но когда я играл, я его, видимо, не видел. И он у меня постоянно стоит в сторонке. Хотя ДПС он гораздо бы... Э, дамаг он бы лучше вносил, нежели у нас вносит рыцарь хаоса. Потому, ребят, смотрите всегда, контролируйте свой стол. Где-то если есть двоечки, то двоечки, конечно, сильнее, чем любые однерочки. Не во всех случаях, конечно, но в большинстве. Поэтому смотрите... И ставьте более мощные фигуры на стол, не держите никогда их на скамейке запасных. На скамейке запасных желательно а, держать однерки, ну или какие-то уже слабые двойки, если у вас даже уже мощные тройки есть. Так, ну что ж, смотрим дальше, значит, а, бонус от побед у нас замечательно сейчас идет. Держим, значит, а, процент побед сейчас максимальный. Нам здесь приходит еще один рыцарь хаоса, пора выводить его уже на третий уровень. Так, да, решила все-таки поставить тролля и... Получил баф на троллей плюс 35, плюс несколько процентов к скорости атаки у троллей Так, ну что ж, смотрим, что у нас дальше Давайте попытаемся выйти еще в уровень а, Все-таки в десятый, да, чтобы уже как бы, ближе к самым топам а, ну хотя тут, смотрю, мы только самые топы и, и еще один человек, значит Так, сейчас мы, значит, играем не против самого топового игрока А это у нас второе, третье место снизу и достаточно легко его рыцарями проходим, друзья. Просто великолепно. Вот это я люблю, вот это я обожаю, да. То есть пачечка собралась, конечно, уже не хилая И у нас все хорошо. Так, смотрим, значит, самого топового игрока. У него здесь демоны, ханты. И ничего особенного больше-то и нет. Ну, не знаю, посмотрим, как можно будет пройти. Я думаю, что мы его пройдем. Я думаю, что мы этих демонов пройдем с нашей пачкой рыцарей. Так, смотрим дальше, что можно у нас еще сделать сейчас на данный момент. Раунд 25, сейчас будут у нас скрипы. И что нам предоставляет э, наш э, увлекательный рандом? Рандом нам не предоставляет... Вот разве что вайпера можно взять вместо кого-нибудь. Да, Паджи продаем тогда и берем вайпера. Э, да, надо, надо его уже качнуть у, э, во второй уровень. Потому что первый уровень все-таки слабовато, его быстро сливают. То есть он вроде как предназначен для того, чтобы вырезать задних. Но задние его быстренько сами вырезают. Да, у нас, ребятки, сейчас пока что крипы. И давайте посмотрим. Ну, этих крипов мы точно а, пройдем здесь очень даже легко, я бы сказал. Вообще без проблем просто. Так, ну что ж, давайте смотрим. А, рыцари, да, хорошо держит пачку. То есть у нас буквально только вайпера нашего слили. И больше никого. Больше никого не слили. Замечательно. Поэтому надо его срочно качнуть. А, вайпер у нас нужен для того, ребятки, чтобы давать баф на драконов который у нас есть А если у нас баф, ребятки, на драконов То у всех драконоподобных существ Возникает дополнительная способность Так, ну что ж, возьмем Или Сияние, или Молдгроз Я думаю, что Сияние будет гораздо лучше, потому что оно бьет по площади И у нас просто-напросто Допустим, тот же самый Дракон, Рыцарь Дракона Будет выносить толпу народа Одним только взмахом своего Блестящего меча Так, смотрим дальше, друзья, что можно нам усилить Что можно нам улучшить Да пока, наверное, просто просто будем выходить в уровень, давайте немножечко крутанемся, да, давайте вайпера поставим вот сюда с краешку, а, давайте нашего шаманчика сюда поставим и сами пододвинемся немножко вперед. Немножко неправильно я сделал, надо было дровку поставить вместо рыцаря света, но я его решил закрыть, чтобы он нас он немножко хилил наших ребят. Так, ну что, смотрим, контроль у нас, ребятки, есть, сейчас шаман будет превращать в куриц, кого ему заблагорассудится, и это сыграет нам на руку. Очень легко мы проходим, друзья. Очень легко у нас получается вырубить, но у нас это не самый топовый, я вижу, соперник, а потому это у нас, по-моему, топ-3 было, и мы его легко достаточно проходим, если даже не сливаем совершенно, то есть нет, у него несколько пунктов жизни остается, и он еще поиграет не с нами, так с кем-нибудь другим. Так, раунд 27, как всегда, получаем максимальный баф, так, значит, дровка у нас собралась, отлично, э, ждем, значит, третью дровку, если повезет, так, 38, еще, да, я все-таки решил выйти в максимальный уровень, правда, я зря это сделал, ребят, надо было внимательно смотреть, то есть, у меня бы после двух раундов само бы это все дело апнулось, но я решил сразу же ускориться и все-таки выставить 10 какое-то существо, чтобы у меня был стол заполнен по максимуму, друзья. Да, сейчас у меня у одного 10 а, существ стоят, значит, на доске. И это достаточно круто, я бы сказал. Но не всегда этот а, пункт решает по количеству существ. Главное, ребят, все-таки не количество, а качество. Лучше к этому делу, лучше к восьмому уровню постараться собрать все двойки. А уже после стараться выходить в десятый. Потому что, ну, точнее, в девятый и в десятый. А, у меня просто сейчас хороший идет винстрика, а это значит, что у меня победа за победы, и мне за эти победы дают больш... хорошее количество бонусов, потому я могу позволить себе немножечко шикарнуть э, кое-где, да, то есть как сейчас... А так вообще, ребят, смотрите по ситуации, если вы, ребята, видите, что вы контролируете, лучше, допустим, не сливать лишний раз монетки, каждая монетка на счету. Вот этот вот тролль-чернокнижник достаточно неплохо бы подошел к моей пачке вместо другого тролля, и его, по идее, лучше бы взять, да, то есть он все-таки поплотнее, посильнее будет, и плюс он тоже вносит кое-какой контроль, в нашу ситуацию. Плюс он бафет чернокнижников. Это тоже нам может пригодиться. То есть, ну, ладненько, посмотрим, что может сделать сейчас. Так, да, против, мы сейчас играем против топового игрока. И, да, поможет нам Всевышний. Так, смотрим, что у нас получается. Вроде мы его проходим, да. То есть, достаточно неплохо так просаживаем. И даже с небольшим запасом. Но это, ребятки, все при учете того, что у меня очень много существ Тира 1. То есть, три существа Тира Точнее, так, раз, два, три, да, Абадон у меня, рыцарь, а, дракон пока что первого уровня. И это, ребятки, ничего хорошего, потому что надо их срочно прокачивать. Так, луну, значит, забираем. А, луна у нас топана магу. Рыцаря Хаоса почти собрали, друзья, еще немножечко, и будет очень хороший накал страстей, то есть в нашей сегодняшней игре. Так, ну и посмотрим, да, всадника желательно тоже бы подсобрать. Так, давайте лишних убираем. И всадника вообще-то два надо взять Давайте, блин, кого бы еще убрать? А, ладно, дровку тогда отсюда пока уберем Все-таки я, наверное, не соберу И берем существ более приоритетных Которые у нас почти уже собраны Так, ну тут мы смотрим, ничего нет особого такого, да? Давайте, наверное, сейчас мы еще прокрутимся Посмотрим, что а, можно выбрать Энигму, в принципе, можно было бы выбрать, да? И поставить вместо кого-нибудь. Но мне вместо кого ее ставить, потому что у меня э, все бафы расположены уже грамотным образом. Если я кого-то выкину, я какого-то бафа лишусь. То есть вместо какого-то тролля, ну вместо бэтрайдера я же не поставлю. Я смотрю, этот чел меня сейчас только что а, затащил. Но, ребятки, это все потому, что у нас сейчас очень много существ низкого уровня. И только поэтому мы сливаемся. Ну что ж, сейчас будем, значит, копить... Беру я все-таки «Энигму» и постараюсь сейчас ее поставить куда-нибудь в хорошее место. Да, у меня два бэтрайдера, смотрю, на столе стоит. И я как раз сейчас вместо одного из них поставлю нашу «Энигму». У нас будет, ребятки, еще баф на «Чернокнижника». Так, давайте-ка возьмем рыцаря дракона, Рыцарь дракона мы апнули, ура, это уже будет гораздо сложнее, так, ставим, значит, енигму вместо, значит, нашего летучего всадника, желательно вместо первого надо было поставить, опять я невнимательно как-то посмотрел, друзья, надо было второго всадника все-таки оставить на столе, иначе у нас просто-напросто получается полная хренатень, так, а хотя у меня, по-моему, второй всадник на столе и остался, ну да ладненько. Так, значит, смотрим, у нас еще появился, ребятки, баф на чернокнижников. а Это тоже хорошо тем, что вроде как этот баф нам дает регенерацию наших существ. No is... Так, смотрим, значит, еще одна луна пришла. Замечательно. Давайте посмотрим, кто еще нам может прийти. Рыцарь yeah. Хаоса. Ладненько, сейчас мы с ним разберемся. Так, что нам, какую бы шмотку-то взять? Так, догон. Это наносит 800 урона. Обновляющая сфера. После применения обновляет перезарядку и восстанавливает 50 э, маны. В принципе, э, догон, наверное, все-таки возьмем. Нам сейчас важно больше вносить урона сопернику, чтобы тот побыстрее сливался. Ну и не знаю, ребятки, прав я не прав, поставила эту штуковину я на Энигму пускай будет так Да, ребятки, возможно, я даже сейчас Сфейлил, поэтому вы мне пишите обязательно В комментариях, как нужно правильно Распределять шмотки, если вы, конечно же, в этом Шарите, так, ну что ж, а мы дальше смотрим Ребят, продолжаем э, выстраивать Наш гайд, э, наш билд рыцарей Да, который, в принципе, себя показывает Неплохо, и благодаря нему мы Сегодня выходим, э, в, я так Думаю, что выйдем в топ-1, мы в любом случае, ребят, выйдем, потому что я знаю, что мы Выйдем в топ-1, и смотрите Как это у нас сейчас произойдет, видите, мы сейчас Несколько двое капнули, и нам уже живется гораздо легче Мы уже начинаем выносить нашего соперника С трудом, конечно же, но я, я ребятки, отвечаю, что сейчас а, мы немножко проапаемся Возьмем, а, значит, рыцаря хаоса this, this. Да, надо бы вместо кого-нибудь, давайте все-таки дровку уберем И возьмем рыцаря хауса нам нужно его собирать уже а, в третий уровень гнать Чтобы у нас он был а, в топе и чтобы у нас он был уже поплотнее немножечко Давай сейчас как следует прокрутимся Вот, ребятки, наш третий рыцарь хаоса Замечательно, всегда надо собирать Вот, уго, нифига себе, как повезло И третья у нас луна, друзья Это очень хорошо Сейчас начнутся, мне кажется, уже победы Потому что сейчас по дамагу мы будем очень сильно вгоняться Так, значит, тролля мы берем Энигма еще одна подошла, тоже забираем ее Я решил все-таки по максимуму Так, еще, значит, знахаря мы не успели в этом раунде Прокачать в максимум, но в следующем он у нас уже будет на втором уровне Так, ну что ж, смотрим, как у нас, значит, происходит боевочка Так, смотрим, смотрим Гораздо, ребят, все интереснее пошло И гораздо быстрее мы просто вынесли сейчас нашего соперника Потому что у нас два а, существа появилось уровня третьего это рыцарь хауса и а, луна. Ребят, всегда очень важно иметь существ третьего уровня и стараться выводить а, кого-нибудь. И заметьте, то есть рыцарь хаус у нас тира 2, а луна у нас тоже, кстати, по-моему, тира 2. Так, ну что ж, смотрим дальше. Давайте, наверное, прокрутимся сейчас и посмотрим. Так, у нас, э, по идее, неплохо было бы, если бы мы инигму сейчас апнули э, во второй уровень. И тогда было бы вообще супер просто. Я смотрю, у нас паладин стоит тоже первого уровня, не до конца. Но ну, я думаю, это не критично. Так, смотрю, он расставился по-другому уже, да. И сейчас, да, то есть против нас выступает все-таки Хант. Я смотрю, у него очень много существ именно лучников. И да, то есть все равно наши рыцари, я смотрю, держат достаточно неплохо дамаг. За счет своих резистов И да, ребятки, справляемся мы с этим хантом Вообще, если очень сильный хант попадается Немножко э, раньше того, как мы разовьемся, Всегда рыцарь э, страдает от этого Потому что, ну, сильный хант э, Ну, или даже такой же примерно по уровню ханта Он всегда выносит, э, выносит рыцаря Поэтому, ребят, очень важно собрать э, Свою пачку рыцарей до того момента Когда э, какой-то, допустим, человек, который собирает хантов Выйдет э, в существ уровня третьего то есть, если он выйдет быстрее вас, то тогда это гарантированный слив Если вы успеете выйти, вот как сейчас я, например, в два существа уровня третьего То тогда мы сможем продавить этого ханта Ну что ж, вот так у нас, ребятки, получается Сегодня смотрим опять, ну хотя, ребятки, но у него за счет друидов только, я смотрю Есть трехзвездочные персонажи за счет друидов, потому что у них баф, да, то есть на друидов имеется А потому иногда нет смысла, за друидов выгодно играть, потому что нет смысла многих друидов Друидов в тир 3 прогонять, то есть в уровень 3, потому что они сами друг друга апают. Если мы четверых друидов соберем, то они у нас апнут друг друга э, по максимуму. То есть, да, все хорошо, все справляемся. Я смотрю, мы затаскиваем просто этого э, ханта. То есть, да, то есть я вижу, что он играет у нас на луках. И плюс медуза у него тоже есть, которая является вообще практически самым э, критичным моментом для рыцарей. А потому, ребятки, смотрите, запоминайте, какая у нас получается сборочка, мы режем, значит, весь, всю необходимую броньку на 10 пунктов, мы, значит, сами на себя кидаем резисты, сопротивление, и у нас, конечно же, сейчас есть еще два существа третьего уровня, это рыцарь, значит, демон и плюс луна, поэтому мы немножечко вывозим, так, ну что ж, у нас сейчас пока бой с крипом, естественно, мы его затащим и смотрим, последний, наверное, сейчас будет бой, а хотя, может, может быть, даже и не совсем. Зависит от того, какие кто шмотки получит. Иногда очень неплохие шмотки заходят. Да, ребятки, пришел нам осколок луны. Можно сказать, это практически то, что нужно. Вместо прочего всего, конечно же, я возьму осколок луны и поставлю его какому-нибудь самому жесткому своему ДПСнику. Например, на луну. Хотя рыцарь хауса, смотрю, неплохо дамажит. Но Луна все-таки дамажит лучше, я это знаю. Особенно, когда она в третьем уровне, особенно со сколком э, Луны. Но тут я предпочитаю дать его рыцарю э, Хауса. Это, ребятки, немножечко неправильно. Надо было дать Луне, потому что Луна э, в прошлый раз не дамажила больше, лишь потому, что не попадались ей нормальные цели. А вообще она дамажит гораздо лучше, чем рыцарь Хауса. Почти что как рыцарь дракона. Даже в тире 2. А она у меня сейчас тира 3. Ну что ж, смотрим дальше, как у нас сейчас получится. Все, неправильно я немножко сделал со осколком. Ну, может быть, даже и повезет нам сейчас очень плохо просаживают моих существ. Вот видите, за счет того, что Медуза сейчас а, кастанула, и мои все, во... мои все рыцари просто-напросто встали замертво и ничего не делали. Обычно в такие моменты а, все ханты вырезают просто-напросто вашу пачку рыцарей, и рыцари разваливаются. А сейчас, ребятки, да, град с меня с этим а, замечательным событием. Занимаем первое место, выходим в новый ранг, и все, ребятки, у нас хорошо, все у нас в шоколаде. Ребятки, сохраняйте, запоминайте эту сборочку, этот билд. Я надеюсь,